Добрый день, компания Nordica, коллекция 1516, быстренько давайте пробежимся о том, что ждет нам в новом сезоне в этой компании. Притом это будет достаточно просто, потому что новинок немного. Начнем с самого простого, это лыжи на каждый день для не, скажем так, для лыжников без каких-то либо больших амбиций и планов Это серия Avenger Здесь все очень просто и понятно Пять моделей, различающихся по сути, по уровню, по радиусу Хотя этот радиус у них у всех средний одинаковый Отличаются они по уровню совсем под простых до да сложных Немножко отличаются геометрии. Лыжи, то как лыжи, как лыжи На каждый день отдел поехал от кафе до кафе Тут детей покатал, там магазинчик забежал Тут позагорал, посидел Айнмаль Шнапсон Все отлично, никаких проблем а Для тех, кто все-таки ждет что более интересного Более хорошего, более качественного Какой-то динамики и агрессии Есть серия Которая уже жесткая Уже динамичная С энергетикой С какой-то уже такой Заявкой на спортивную динамику Но лыжа Как всегда по практике была Такой достаточно специфичной Потому что у них Немножко они жестковаты, это все знают об этом, вообще лыжи Нордика очень жесткие, вы должны это понимать, заставляют работать, но есть желающих поработать, пожалуйста, как бы мы не будем протестовать, не нам за вас решать, решайте сами, но лучше их, конечно, потестить перед тем, как покупать, не надо никому верить. Следующая по уровню, оставаясь при этом карп лыжей, абсолютно четко без всяких вариантов, идет уже, соответственно, серия серьезная. Доберман. Это очень давнишняя старая серия. Уже были раньше и ботинки Доберман, и лыжи Доберман. Это уже, скажем так, близкие к спортивной линейке, уже без всякого любительского такого акцента. Это уже для тех, кто хочет совсем спортивного кар карвинга, совсем спортивного характера, и еще более, наверное, жесткие лыжи, чем предыдущая линейка, предыдущая серия, в ней, естественно, есть уже ГС, СЛ, четкие разграничения по спорту, по спортивному э, классификации. Лыжи, опять-таки, достаточно на любителя, то есть Nordic, это вообще, можно сказать, лыжи не для всех, так, для тех, кто хочет именно такие, но, на мой взгляд, это лыжи очень отличные, как бы, ну, то, что мне попадалось на тестах, это хорошие лыжи, но с очень узким диапазоном рабочих показателей то есть они хороши но очень как-то вот на каком-то одном склоне в каких-то одних условиях универсального катания они не отдают для тех кто хочет более свободы у nordic есть линейка energy это скажем такой путь во фрирайд это универсалы за, за, с уже таким прицелом на фрирайд они различаются по талии, как это обычно бывает, от узкой до более широкой, это более легкие, это более мягкие лыжи, которые помогут перейти от катания по склону за катанию вне склона, выйти за рамки ленточки, ограничивающие склон от слины. В принципе, да, и позволят делать первые шаги во фрирайде, особенно те, которые там талии 100, 100 и там 107. То есть 107, в принципе, это уже такая полуфрирайдная лыжа, которая, ну, может, уже можно сказать во фрирайдер. Да, они там будут требовать скорость, да, они не будут там работать так качественно на свежем, мягком, глубоком снегу, но попробовать и сделать первые шаги в правильном направлении вполне. Притом лыжа мягкая, лыжа комфортная на тестах попадалась надеюсь не последний раз с ней встречались и мне честно говоря она понравилась вот. но не во всех ее вариациях я ее тестировал Ну, мне понравился это как бы как такой переходный вариант слон не склон то есть для тех кто не определился еще своей ориентации в катании вот пожалуйста вот ваша серия вот ну и новинка nordic в этом году это серия bell ну давайте они ему немножко отдельно в следующей серии так чтобы ее просто немножко выделить как бы отделить, потому что это новинка. Ну и выделили мы еще в отдельную серию фрирайдные лыжи. О них смотрите отдельно, потому что она навела на настолько грусти, и уныние, что не хотелось на всю продукцию компании Нордики эту грусти, и уныния. транслировать. Мы ее отдельно, чтобы ее не пропустить. Подписывайтесь на канал, ставьте вот так, вопросы давайте на форуме. Пока!